я приветствую всех сегодня мы с вами приготовим кабачковые котлетки и второе дополнительное блюдо которое не потребует от нас с вами ни дополнительных сил ни дополнительных продуктов для приготовления нам потребуется 1 килограмм свежего кабачка 1 луговица или 100 грамм 20 грамм свежего укропа 2 столовых ложки или 50 грамм манки 2 столовых ложки или 20 грамм сухого яичного белка. Его также можно заменить тремя-четырьмя белками от сольных яиц. 1 чайная ложка или 5 грамм соли. Полграмма черного молотого перца. И 10 миллилитров растительного масла для жарки. Далее. Предварительно помытый кабачок, трем на крупной терке. От внешней кожуры мы его не чистим. Это дополнительный плюс для нашего организма. Большое количество клетчатки. Истертый кабачок будет выделять достаточно существенное количество сока, но сок также сохраняем, не сливаем. Напомню, что клетчатка существенно облегчает э, работу кишечника, а здоровый кишечник здоровый человек. Итак, мы измельчили кабачок и видим, что изтертый кабачок выдрыл некоторое количество сока. Отставляем кабачок в сторонку и займемся прочими ингредиентами. В сухой чистой емкости смешаем наши сухие ингредиенты, то есть 2 столовых ложки яичного белка, он же Сюда же кладем 2 столовые ложки манги, соль и перец. Перемешивание сухих ингредиентов а, в сухом виде облегчит их равномерное распределение между собой и сократит время вымешивания котлетного теста. Далее мелко нарубим э, зелень, а также лук и чеснок. А теперь объединим порубленную зелень с нашим измельченным кабачком. Объединим все компоненты наших котлет вместе. Далее хорошо вымешаем котлетное тесто. Для того, чтобы манка впитала некоторый объем воды и ингредиенты распределились более-менее равномерно. Расскажу немного об альбумине. он же яичный белок. Яичный белок способствует снижению жировой массы. Активизирует обмен веществ и укрепляет иммунитет. В состав яичного белка входят пресловутые BCAA, то есть изолицин, лицин и валин, так необходимые для поддержания роста мышечной массы. А теперь разогреем сковороду и увлажним и ее дно небольшим количеством растительного масла. Сковорода достаточно разогрелась, и теперь мы можем приступить к выкладыванию нашего котлетного теста непосредственно на рабочую поверхность сковороды. Так как мы были готовы к тому, что кабачок отдаст довольно большой объем жидкости, то мы формируем наши котлетки непосредственно сразу на поверхность сковороды. Такой способ формовки котлеток непосредственно на рабочей поверхности избавляет нас от необходимости вбивать в наш котлетный фарш довольно большое количество муки или манки, для того чтобы удержать лишнюю влагу. После того, как первая партия котлет сформирована, мы оставляем их в процессе приготовления на среднем огне под закрытой крышкой на 3-4 минуты. Далее переворачиваем котлеты на другую сторону и снова оставляем их на 3-4 минуты для обжарки вновь под крышкой. Для завершения и приготовления термической обработки мы снимаем нашу первую партию котлеток со сковороды и вновь продолжаем формовку котлеток, теперь уже вторую партию. Далее процесс обжарки сформованных котлеток в точности повторяется. То есть обжариваем под закрытой крышкой с каждой стороны по 3-4 минуты. Переворачиваем котлетки после обжарки на другую сторону. И также продолжаем обжарку на 3-4 минуты. Итак, наши кабачковые котлетки готовы. А теперь обещанный приятный бонус. Жидкость, которая осталась у нас после котлетного фарша, мы выливаем на сковороду, свободную теперь уже после котлет, и формируем тонким слоем блин. Блинчку даем обжариться на каждой стороне по одной минуте. Не обязательно под крышкой. И вуаля, наш блин готов. Таким образом, из использованных продуктов мы получили не одно, а сразу две разновидности кабачкового блюда. Кабачковый блинчик можно подавать с рыбой, с икрой или как у нас в данный момент оформлено с плотной сметаной. Блинчик довольно мягкий, поэтому по вашему усмотрению его можно уложить в любую иную форму, в том числе в трубочку, в треугольник, в квадрат. А наши основное блюдо, кабачковые котлетки, можно подавать как со свежими овощами. У нас это томаты и базилик, так и с любыми столовыми соусами, в том числе та же самая сметана. За небольшое время термической обработки котлетки полностью прожарились, но не пересушились. Мы видим, что они легко режутся и остаются мягкими. Попробуйте и вы приготовите у себя дома кабачковые котлетки и блинчики, и вы останетесь к ним неравнодушны. Приятного вам аппетита!